Катаракта – частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Хрусталик играет роль естественной линзы, преломляющей световые лучи и пропускающей их к сетчатке. Потерявший прозрачность хрусталик при катаракте перестает пропускать свет и зрение ухудшается, вплоть до полной потери. Данное заболевание может поразить один или сразу оба глаза. Катаракта является очень распространенным заболеванием. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый второй человек, потерявший зрение, лишился его из-за этой патологии. Причин развития катаракты великое множество. Прежде всего, мы говорим чаще всего о возрастных изменениях. То есть хрусталик внутри глаза, он у нас не имеет ни нервов, ни сосудов, и поэтому с возрастом, когда меняется уровень, обменных процессов в организме, он реагирует таким образом на э, изменения вот, окружающей его среды. То есть э, изменения в виде э, нарушений э, ионного состава нарушений э, глюкозы например при сахарном диабете то есть с возрастом при гипертонии например мы приобретаем ряд заболеваний и они влияют на м, состав крови а внутри глаза у нас внутриглазная жидкость она очень похожа по составу с плазмой крови. Поэтому вот эти изменения, нарушение, можно сказать, биохимического состава внутриглазной жидкости ведут к тому, что в хрусталике появляется помутнение. И таким образом появляются катаракты. В клинике доктора Шиловой современные диагностические приборы и методики позволяют выявить катаракту даже на ранних стадиях. На начальной стадии развития катаракты человек может и не подозревать о наличии заболевания, но при этом биохимический процесс уже запущен. Хрусталик постепенно потеряет прозрачность, а человек – зрение. Точный диагноз поставит только врач-офтальмолог при помощи специальных приборов. Когда мы приглашаем человека на осмотр у офтальмолога, мы обязательно расширяем зрачок для того, чтобы осмотреть, в том числе и хрусталик, полностью не только центральную часть, но и периферическую. И вот в периферической части как раз с возраста могут появляться первичные помутнения. И, собственно говоря, они первое время незначительно влияют на страту зрения, но со временем распространяясь все ближе к центру, вызывают уже более значительные изменения в остроте зрения. Но следующим симптомом при катаракте является изменение оптики глаза. То есть люди, которые с возрастом могут, например, говорить, я всегда читал в очках, плюсовых очках, и вдруг стал читать без очков. У меня улучшилось зрение. На самом деле мы всегда говорим, что первый признак вот такого улучшения, это мнимого улучшения, это появление катаракты. Единственный эффективный способ избавиться от катаракты – хирургическое лечение, в ходе которого помутневший хрусталик заменяется на прозрачный искусственный, по своим свойствам максимально приближенный к природному. Операция проводится без наркоза и занимает всего 5-10 минут и переносится, как правило, достаточно легко. Местная капельная анестезия, применяемая в ходе вмешательства, исключает излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему и организм в целом, а высокая безопасность процедуры позволяет оперировать пациентов любых возрастных групп. Реабилитационный период после операции по удалению катаракты краток и проходит с минимумом ограничений. Улучшение зрения будет отмечаться пациентам уже в первые часы после операции. А окончательное восстановление зрительных функций произойдет только к концу первого месяца после операции. Поэтому подбор новых очков или контактных линз ранее этого времени нецелесообразен. Полное восстановление и адаптация глаза завершится в течение 3-6 месяцев от замены хрусталика. Затем можно готовиться к замене хрусталика на втором глазу, если это необходимо. Хирургия катаракты, на самом деле, она довольно легко переносится пациентами, поэтому нет возрастных ограничений в хирургии катаракты. И самым пожилым моим пациентам было более 100 лет. То есть это, в общем-то, люди глубоко преклонного возраста, ну, также мы говорим, и новорожденные дети тоже подвержены вот, этим, вот этой хирургии. Поэтому противопоказаний как таковых не существует. Но, конечно, мы не оперируем катаракту в условиях, если у человека есть какое-то острое заболевание, например, ну, острый инфаркт миокарда, например, или некомпенсированные сахара в условиях там, декомпенсации сахарного диабета. То есть есть условно относительные противопоказания, которые связаны с общим состоянием, например. Так как катаракта является частью процесса старения, то избежать ее полностью не получится, но вполне возможно отсрочить ее появление. Для этого, как ни странно, подойдут и самые общие рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Восьмичасовой сон, здоровое и правильное питание, занятия спортом, пребывание на свежем воздухе и обязательное соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога.